Не плачь, блин, Игорь. Не плачь, Маруся. Ладно, сейчас вытащим. Давай, пусть бой. Не будь бабой. Да не уйди, давай Давай, Дай мне плечо, черны. Опору дай Давай на тебе плечо. Черви ну уже. Давай. Блин, Блин, таких Давайте еще раз. Давайте. Давай. Раз, два, и теря! На плечо давай. Давай, давай, иди. Эту жопу еле через нее. него даже скала не вытащишь. А, мне больно, я умираю Моя нога! Ой, блин, как будто... да, блин,